Начнем сегодня с главного события этого месяца – внутривузовского этапа чемпионата ССК. После регистрации большого количества команд на турнир осталось выяснить, каких встреч нам ожидать. В шоуруме в прямом эфире состоялась жеребьевка игровых видов спорта, таких как футбол, стритбол и волейбол. Кто с кем встретится на групповом этапе уже в ближайшую неделю, узнала Наталья Жирнова. Совсем немного остается до старта одного из самых важных спортивных событий второй половины сезона – чемпионата Ассоциации спортивных студенческих клубов России. В этом месяце в Казанском федеральном университете начнутся первые внутривузовские соревнования. По их итогам сильнейшие команды смогут выйти на всероссийский этап по разным видам спорта. Но каждое соревнование начинается с жеребьевки, где по своим группам были распределены женские и мужские команды по волейболу, мини-футболу и стритболу. Самое большое количество команд оказалось в мини-футболе среди мужчин. В соревновании примут участие 33 футбольные команды. Ну, Жеребёвка э, получилась очень интересное. Есть э, группы, где э, довольно равные команды. Э, это в первую очередь про, э, в группы, где играют соревнования по мини-футболу, проходят. Есть у новые команды, интересные составы обновились, поэтому нас ждет интересный довольно соперничество, интересный футбол. Надеюсь, что ребята без травм получат удовольствие и э, сыграют красиво и пробьются дальше на финальной стадии. С каждым годом во внутривузовском этапе чемпионата участвует все больше и больше новых команд. Этот год не стал исключением. Новички турнира могут навязать борьбу фаворитам чемпионатов прошлых лет. Проект очень интересный, интересный для всех студентов. Очень интересно не только поучаствовать, но и победить. То, что в этом году много у нас первокурсников и второкурсников, это говорит о том, что проект движется в правильном направлении, забирая к себе все больше и больше студентов. Ну, Шансы, я думаю, в некоторых видах очень хороши у, у новичков, потому что есть ребята, которые в этом году пришли и, и могут составить конкуренцию и даже где-то победить. На жеребьевке Алексей Ливанов решил судьбу волейбольных команд. За место в финале поборются 17 женских и 13 мужских команд, разделенные на 4 группы. Особое внимание было выделено командам из набережночелнинского Челнинского филиала КФУ, которые в этом году будут впервые участвовать в чемпионате. В стритболе честь тянуть жребий выпала Валерия Хохлова, члена сборной КФУ по баскетболу. Среди женщин за победу во внутривузком этапе чемпионата поборются вновь 17 команд. А вот в мужском стритболе выступает сразу 25 сборных. Валерия выделила, что среди мужчин в составах много хороших спортсменов. Поэтому турнир будет достаточно интересный и напряженный. Среди женщин спортсменка выделила победителей и финалистов прошлых лет. Это «Братство кольца» и «Соник X. Заключительным видом спорта стал мини-футбол. Эта жеребьевка была самой ожидаемой, и провели ее Владислав Кузора, член сборной КФУ по футболу, и Никита Лихачев, председатель ССК «Казанские юлбарсы». Среди женских команд Владислав выделил сборную КФУ, которая стала победителем как внутривузовского этапа, так и финалистом всероссийского чемпионата. Всего среди женщин выступит 8 команд. Интереснее дела обстоят в мужской части команд. Никита Лихачев подробно познакомил всех с каждой командой, отметив, что самое большое количество заявок пришло именно от Института международных отношений. А Как видите, в первую очередь жду стритбол, потому что это очень быстрый вид спорта в котором все решается в последние секунды, особенно если остается там, несколько секунд, команда ведет в одно очко, и кто-то трешку забрасывает, и просто зал аплодирует все с открытыми ртами и так далее. А, Во-вторых, жду настольный теннис, но ну, скорее не как зрители, как человек, который, может быть, сам полюбительски, но сыграет, потому что это в спорту тоже интересный, э, очень красивый и, на самом деле, очень энергозатратный. Э, то есть, если посмотреть на игроков э, настольного тенниса, они постоянно двигаются, двигаются, это очень... Затратно и круто. Ну и футбол, конечно, с точки зрения зрителя, потому что мы будем с комментаторами эти игры, особенно плей-офф, э, так скажем, показывать. Заходом внутри внутривузовского этапа ССК России можно будет следить в нашей программе. А финальные игры каждого вида спорта наш телеканал покажет в прямом эфире. Наталья Жирнова, Роберт Хасанов, «Неделя спорта».